Поселок Березняки, где я живу с самого детства, находится рядом с лесом. Работаю я в городе, поэтому мне приходилось каждое утро ездить туда на автобусе. То было обычное октябрьское пасмурное утро. Я, как всегда, не выспавшийся и хмурый, сидел, положив голову на стекло маршрутки, которая должна была меня доставить на работу. Надо сказать, что автобус в тот раз очень спешил, и я даже не заметил, как на нашем пути оказалась маленькая пронзительно сигналящая легковая машина. Водитель маршрутки поздно заметил не справившуюся с управлением легковушку, и автобус резко подкинула как на кочке. Завалившись на бок, он сошел с дороги и покатился вниз с холма вглубь леса. Водитель с ужасом совершал резкие маневры и повороты, объезжая встречные деревья удаляясь все дальше в лес. Я заметил, как перед нами резко возник овраг, в который в кубарем полетел автобус. Стекло около меня разлетелось, обжигая осколками лицо, меня кидало из стороны в сторону. В глазах начало темнеть, и я потерял сознание. Когда я пришел в себя, моему взору предстала страшная картина. Искореженные груды металла, которая некогда была автобусом, лежала в паре метров от меня. Очевидно, я вылетел из окна маршрутки при ударе. Зажатые в железных объятиях, изуродованные трупы пассажиров смотрели в пустоту, полными смертельного ужаса и отчаяния глазами. Я даже не знал, как реагировать на то, что из выживших в этой автокатастрофе остался только я один. Мое лицо было все расцарапано осколками, левая рука сильно болела и была неестественно вывернута. Я находился один, на дне большого оврага, над которым высился метров восемь в высоту крутой отвесный склон. Осмотревшись, я увидел деревню. Да-да, маленькую старенькую деревеньку, которая стояла, огороженная забором, невдалеке от меня. Моя рука, как я уже успел убедиться, была сломана, и я, не раздумывая, пошел по направлению к той деревне, надеясь на помощь местных жителей. На мое удивление, деревня там была как будто не живой. Ни одного человека не было видно на улице. Косые деревянные домишки были очень старыми и убогими. Густая трава пробивалась почти из всех окон. «Неужели деревушка заброшена?» мысленно задала себе вопрос и тут же, откуда-то справа, уловил чье-то движение. Обернувшись, я увидел женщину, одетую в лохмотье, которая стояла, переминаясь ноги на ногу, глядя на меня. Взгляд ее был опустошен. Она стояла и молча смотрела на меня, а затем подошла ближе и открыла рот. Я с криками ужаса отшатнулся, видя грязные окровавленные клыки, которыми был буквально нашпигован рот этого отродья. Женщина закрыла рот и отошла, издавая жалобный вой. Из кустов вышли еще двое мужчин, неся за собой чей-то изъеденный труп. Увидев меня, они начали предупреждающе скалить свои пасти, откуда доносился приглушенный рык. На все это было очень страшно смотреть. Я с ужасом понял, что оставаться с этими каннибалами здесь больше нельзя. Однако взяв себя в руки, спокойно пошел в сторону от деревни, стараясь не оглядываться. Боль в руке усилилась. Из моих глубоких ран на лице капала кровь, но тогда я просто не обращал на это внимания. Услышав за собой агрессивный рев этих одичавших созданий, я пошел быстрее. Мне было тогда очень страшно. Я не знал, что делать дальше и кто эти люди. Резкий удар свалил меня с ног. я увидел прямо перед собой уродливое, перепачканное кровью лицо одного из каннибалов. Защищаясь, я схватил его за шею здоровой рукой и начал душить изо всех сил, крича от страха и боли. Тот рычал, бил меня руками, пытаясь высвободиться. За его спиной собралась целая толпа женщин и мужчин, старух и стариков, которые пронзительно выли и облизывались не бала ослабла, и я откинул задушенного в сторону. Издав злой рык, толпа бросилась на меня и догнала в два счета. Они схватили меня, уже полумертвого, изнывающего от боли в руке, и потащили в один из старых заброшенных домов. Они притащили меня в грязный, пустой дом, где пахло гнилью и трупами. Они бросили меня на пол. Осмотревшись, я увидел пару обглоданных скелетов, лежащих прямо рядом со мной. Один из каннибалов зарычал прямо над духом. и обнаружил свои клыки. Его черная пасть начала приближаться к моему лицу. Понимая, что попытки, даже самой жалкой, у меня нет, я стал перебирать ногами, нанося резкие удары в живот монстра. Тот завыл, отмахиваясь от моих ударов. Тогда я выиграл несколько секунд для того, чтобы вскочить на ноги и бежать бежать из этого проклятого логова. На моем пути, к счастью, никого не оказалось, и я сумел добраться до выхода и выбежать на улицу. Не обращая внимания на боль, я бежал изо всех сил. За моей спиной уже слышалось тяжелое дыхание и рев. Ужас заполнил весь мозг, но он не сковывал меня, а лишь придавал сил бежать дальше. Впереди замаячили красные флажки. Я услышал окрики людей и понял, что для спасения мне осталось пробежать еще чуть-чуть. Прошло несколько месяцев. Несколько месяцев мучительного лечения и реабилитации. Благодаря непомерным усилиям моего психолога, я смог забыть о том безумном животном страхе о том ужасе, что пронзал мое тело, словно нож, когда я видел, слышал, чувствовал перед собой этих безобразных тварей. Об ужасной стычке напоминали только шрамы, оставленные их когтями и клыками навсегда. Я снял квартиру в городе, и больше не ездил в Березняки, чтобы ничего не напоминало мне о тех событиях. Лишь потом я узнал страшную правду, заставившую подняться с дна воспоминаний весь тот пережитый мной страх. На следующий день, после того как меня нашли, на это проклятое место прибыл наряд полиции и обнаружил пустую цветущую поляну. Той деревни, как и жутких тварей, там не было.